Кратко. Я сам живу в большом городе, я как раз занимаюсь исследованием локальных СМИ в массовом количестве по практически всем российским городам, которые только есть. Я могу сказать честно, что, конечно, ситуация ухудшающая, потому что большая часть СМИ, муниципальных, они либо напрямую, либо просто финансируются властями. Вот. Поэтому э, сейчас есть некий тренд мировой и отчасти ну, российский это гиперлокальные медиа, то есть когда есть общие площадки и в рамках них уже и через графическую журналистику, и с другим образом информация поступает. Есть такой огромный американский проект называется Патч, который ведет с компанией AOL где Патч. Да, глобальный проект, а вот есть такие действия в России Паблик Пост, по-моему, состоят в смысле региональных так что у нас во всех каждый город есть такие несколько Попыток сейчас это сделать, как-то сделать СМИ хотя бы там по десятку городов, но пока это только в процессе. Самое главное, здесь я буду задавать вопрос, где деньги найти на то, чтобы да, вот, это... это, это Спасибо, ребята. Времени нету, к сожалению. Но оно всегда есть после, между и в промежутках. Вот. Поэтому я так понимаю, что это ваш основной контакт, да, группа в Фейсбуке. Презентацию вы обещали выложить. Да, Значит, координаты ссылки про карты. Вообще все было очень интересно. Вы должны выбрать человека из зала, который вам очень понравился, и подарить ему очень прекрасно. Сейчас. Э, Это последний вопрос. <с> Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое. Есть у нас лектометр, нужно зайти на сайт, нужно э, проголосовать за понравившегося вам выступающего. Э, код для синего зала в чат появится в секунду. Вот. Большое спасибо. Следующая лекция это в этом зале также включенного опроса. Ища, ища. Да. Тоже катается сюда. Да. Да. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, вот, снимают. Здесь, да, снимают. Вот, Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, снимают. Здесь, да, Здесь была инициатива, здесь ничего все большой объект. Не знаю, удалось Да, сейчас с ними это было мы просто всем сказали, что мы с какими-то гостями. Это, а это большая ответа. Ло... Дорогие друзья, у нас прямо сейчас закончилась первая сессия и а, есть 2-3 минуты, чтобы выбрать следующую сессию, а в могли а, подготовиться. А, а, а, ждем вас. Поэтому подумали, что два начала здесь, не перепутались. А мы были очень голодные. Все-таки работал, все это Чего? Sure. Начинаем следующую нашу сессию. Результат исследования движения на выборах Юлия Скокова, Центр исследования гражданского общества и исследование, исследования Выше школы да, я являюсь младшим научным сотрудником Центра исследований гражданского общества конечно, сектора школы экономики и аспирант первого года обучения. И моя диссертация, как исследования, которые я сейчас вам представлю, посвящена изучению движения бюджетов на базе. Дорогие друзья, зеленая секция, где стартер, спикер просто задерживается, там начнется все через 10 минут, она просила предупредить. В остальных секциях, в красном, оранжевом и синем зале у нас начинается все прямо сейчас. Вот, вы спикеров а просьбу начинать, чтобы нам быть вовремя, а у участников вот, определиться, где вам нужно быть. И если вы хотите на зеленую секцию, то мы это просто тихонечко объявим, как только там все начнется. В вот, коробке вначале хочу представить а, то основные такие тренды в изменениях, того, что произошло с наблюдателями за последние Полтора, да? А, первый, это возросший масштаб практики гражданского наблюдения». А, вчера в городе Горьем организация, одна из первых в России по наблюдению в 2000 году. Но практика не была такой распространенной. Плюс в тот же момент, где-то в 2009, 2009 2000, 2003-2004 год, когда были выборы федеральные, а, была организована деятельность наблюдатель посредством фонда «Индеф». Ну, тогда в регионах около 300 человек вообще выступало в роли наблюдателей. В этом же году, эм, в 2011, точнее, году мы видим, э, насколько много людей присоединилось к этой деятельности. Я только одного вот, цитата провела Владимира Чурова, сколько он считает, было. Хотя, конечно, точные цифры, лично я не знаю, может быть, кто из присутствующих может подсказать. А, ну, допустим, Зиганов говорил, что одни, 400 тысяч человек, в СМИ есть такая по крайней мере информация. Второй тренд – это появление новых формальных и неформальных организаций для теней наблюдателей. Здесь перечислены основные те, кто появились, «Граждане наблюдателей», выборы, «Сонар», ну, в том числе и «Корпус наблюдателей» за, за чистые выборы. Ну и здесь я привела цитату, небольшую из а, отчета миссии по наблюдению за выборами ПСЕ. А, основная идея в том, что было много наблюдателей, смогли выстроить свои взаимоотношения с политическими партиями, а, предоставить им а, документы для того, чтобы граждане могли становиться наблюдателями, хотя люди а, интересы тех партий совершенно не разделяли. То есть смогли выстроить такие институции правила, когда не разделяя интересы партии, человек становится наблюдателем. Ну и следующий пункт это расширенный репертуар действий. Раньше можно сказать, что как по закону было написано, что человек является наблюдателем в день голосования, хотя есть страны, у которых законодательство написано, что это интегральный долгосрочный мониторы. До начала избирательной кампании, в процессе, после проведения выборов. У нас такого нет, у нас наблюдатель, человек является только один день. Тем не менее, мы все продолжаем являться гражданами нашей прекрасной страны. И а, до выборов мы видим, как наблюдатели активно следят за а, проведением избирательной кампании, как ну, а, во время выборов появляются мобильные группы, которых не было раньше, сбор а, протоколов посредством смс после этого подачи в суд ну и так далее здесь перечислено то что появляется нового ну и очень интересный мне литературный это просто что сказал и сейчас я уже веду к представлению результатов вопроса который проводил я с моими коллегами во время президентских выборов он проводился два этапа. До выборов и после. Все это проводилось посредством интернета через базу гражданина-наблюдателей, базу электронных адресов наблюдателей, которые принимали участие посредством гражданина-наблюдателей. Ну, вы что я имею в виду, да. Значит, в первом опросе приняло участие около 1400 человек. Во втором. Это были те же самые люди, которые дали согласие участвовать в вопросе после выборов, их оказалось 187, 87 а, Ну, одни и те же люди, часть, да? А, ну, коротко вначале скажу о суждении. А, если анализ провести, как таковой доминирующей группы, грубо говоря, нет, то есть люди из а, разных слоев принимали участие, это и молодежь, люди более среднего возраста, в основном были с высшим образованием, ну и экономически успешные По поводу партии, как я уже говорила, являются ли они сторонником или членом какой-либо политической партии? Только два являются членом, 20 являются сторонником, ну и, видно 78 нет, хотя каждый из них получал направление от какой-либо партии. 22% от тех, кто является членом и односторонником, как их ответы распределены. А, ну, половина от 22% — это а, партия Я, либо члены сторонников. Ну, другие политические партии, там представлялась между партия Парнас, Ливопром и так далее, пиратская партия и. Ну, а, был ли опыт у тех людей, которые в президентских а, выборах принимали участие в качестве наблюдателей? Только 15% имели предыдущий опыт, все остальные появились впервые. Соответственно, какая причина? Было интересно узнать. А, почему приняли решение стать наблюдателем в России? А, 57% сказали, что они участвуют предотвратить нарушение закона. Такой выбор ответа можно также трактовать как что изначально присутствует мнение, что, что нарушение закона на выборах – это факт. 14% считают, что это гражданский долг, столько же хотят убедиться, что выборы пройдут без нарушения закона. Ну, в другом, самый распространенный вариант самый распространенный ответ был, что у нас должно быть много, это должно быть массовое движение. Далее, блок вопросов. Мы предложили респондентам 6 параметров до выборов УКОС и спрашивали их вначале об их ожиданиях, а потом спрашивали те же самые вопросы о том, что они получили после участия в выборах. Посмотрим. Задавался вопрос, считаете ли вы, что представители правоохранительных органов будут вам препятствовать или содействовать осуществлению функций наблюдателей. Как мы видим, что до выборов а, большая часть считала, что вот, 78 считали, что им будут препятствовать. После же выборов а, 67 сказали, что органы а, полиции им содействовали в осуществлении функций наблюдателей. Ну и в целом, если посмотреть, то тренд такой, что а, до выборов люди были готовы к самому худшему. После э, сказали, что, в принципе, это все было нормально. У меня есть э, несколько объяснений таких ответов. Первое, это то, что вы э, наблюдаете, в основном из Москвы, там, где все ну, относительно было спокойно по сравнению с регионами. Второе объяснение, что один действительно действительно какой такой эффект. То есть э, они пришли на участки и, соответственно, они не получили давление наблюдателей. Ну, вы как бы сталкивались с разными ситуациями, да? Как бы, но это ваш личный опыт, который о ситуации, в общем, не свидетельствует. Ну, давайте я там дальше расскажу, что еще было. Ну, единственное, что сошлось до и после, что как люди ожидали, присутствует при подсчете голосов, как они там и остались. 96 считали, что осталось, 92 остались. Честный подсчет голосов считали, что будет у 84%, и сказали, что был 90%. Далее идет блок вопросов о том, каков предыдущий опыт наблюдателей общественной активности, то есть являются ли они активными исключительно в политической деятельности, в митингах, в наблюдении или искусственно быть участником допустим, благотворительности участия в НКО, которые не связаны с политикой. И мы сравнивали ответы наблюдателей с репрезентативным опросом населения, который проводят центр для работы. Если мы посмотрим, что это ну, Банальный ответ, на самом деле. 27% населения в целом считают себя общественно активными людьми, ну, среди наблюдателей, больше около 70, если все с вами это считать. Далее, что если причесть, ну, приходилось делать в течение последнего года. Есть у некоторых следующих наблюдателей предположение о том, что наблюдатели и участники акции протеста митингов – это разные группы, то есть наблюдатели не появились из акции протеста. Ну, я такую точку зрения лично не разделяю. И если мы посмотрим вот на определение, которое здесь указано, 74 64% наблюдателей, которые принимали участие в опросе, принимали участие и в акциях протеста, и в митингах. Ну, среди населения таких по 2%. Соответственно, наблюдатели чаще других, чаще населения в целом участвуют в, де в деятельности общественных и других некоммерческих организаций, обращались в органы власти, власть, ну и так далее, то есть их активность не только в наблюдении и а, митингах, а, высота по сравнению с а, населением в целом. Делаются а, наблюдатели, помимо прочего, а, добровольцы? А, среди населения, мы видим, да, а, 72% не занимались, Uh, и если посчитать, uh, ну, в общем, вы видите, да, насколько чаще наблюдатели uh, принимали участие в добровольной безвозмездной деятельности на благо других людей, действия СМИ и некоиски точников. В uh, деятельности каких организаций они принимали участие? Как я уже называла, благотворительные организации, uh, это правозащитные организации, различные клубы по интересам. Единственное население чаще, но практически может быть незначимо, участвует чаще в чащей деятельности в а, По поводу а, денежных пожертвований. Опять же, наблюдатели чаще делают денежные пожертвования. А, ну, это свидетельствует а, а, вот моей предпосылке, что...